На днях столкнулся с архивными съемками, где выступал глава правительства, глава страны, если быть точным. Там правительство выступало, но суть не в этом. Так называемый глава государства, он, как обычно, рассказывал нам о здоровом образе жизни. Как необходимо питаться, там, что с чем есть, что с чем пить. И была у него фраза о том, что бросайте потреблять алкоголь и не курите табакокурение, прекращайте это дело. Он это произнес, потом споймал себя на мысли, видимо, на какой-то, и поправил себя. Только не целиком. Потому что если люди совсем перестанут пить, то у нас другие проблемы начнутся. Знаете, для обывателя, для простого зрителя, ну, это, наверное, хихоньки-хахоньки так, посмотреть на это, типа хохма, да, ничего обычного. Но он почему-то не сказал, что немалая часть бюджета формируется из табака, так называемого. Сейчас уже давно не табак, в принципе, используется. трезанная бумага, пропитанная всевозможными маслами, ядами, никотином, там, прочей херней. Но суть не в этом совершенно. И из алкоголя. Это те вещи, которые имеют акциз. И с этого акциза уплата идет в бюджет немалая. Я вам так скажу, что себестоимость подобных вещей, подобных наркотиков, как алкоголь и тип табак, она достаточно низкая, очень низкая. И государство, получается, это очень хороший барыш. Самое интересное, что такие вещи, как алкоголь в частности, он понижает уровень агрессии в обществе. Как бы вот мы ни видели, ни сталкивались с ситуациями, когда... Люди, подвыпившие там, дерутся или еще что-то. В большинстве своем алкоголь, он не вызывает такой агрессии. В большинстве своем алкоголь он как раз создает иллюзию того, что проблемы не такие большие, как кажется, что море человеку по колено. В этом вся суть. Ну и помимо прибыли, естественно. Власть очень боится, что рабы однажды протрезвеют окончательно и поймут, что с ними происходит знаете, факторов управления людьми, их настолько много, что все, в принципе, не перечислить. Я сейчас решил затронуть вот буквально несколько. Алкоголь, табак, ну и, наверное, кредиты, банковская система. То, как люди совершенно добровольно лезут в долги и переплачивают огромные деньги, кормят совершенно чужих людей. Мне как-то на днях снова обратились ко мне люди и тоже, зачем, я не понимаю, как будто я для них эксперт в какой-то банковской системе. Либо мое мнение для них имеет значение. Ну, наверное, может быть. Так вот, про кредит они меня опять спрашивали. Знаете, я, когда выслушал их предположение, их, скажем так, видение реальности, я сказал тому человеку, дай мне тысячу долларов. Можешь мне прямо сейчас подарить тысячу долларов? И он говорит... С чего вдруг? Я говорю, тебе жалко или что? Ну, то есть, как бы, нет, у меня нет таких денег, да и вообще, как бы, из чего бы вдруг я тебе стал дарить тысячу долларов? Ну, тысяча это, в принципе, условная сумма, вы же понимаете. На что ему ответил, а сколько ты переплатишь за кредит чужому человеку, банкиру? Сколько денег ты по итогу, вот, взяв кредит там на приобретение машины, квартиры, неважно чего, совершенно, там только сумма, как говорится, разнятся. Но в процентном соотношении понятно, что это будет примерно одинаково. Я говорю, а сколько в итоге денег за год, там, за пять лет, в зависимости от того, какой кредит ты будешь брать, сколько денег ты заберешь из своей семьи, заберешь из своей жизни, из своего бюджета и подаришь совершенно чужим людям? Человек задумался. И знаете, это его не остановило. Он все равно нашел оправдание. Он сказал... Ну так это же совсем другое дело, я же тут хорошую вещь куплю, которая мне исключительно важна, я буду ей пользоваться, я буду получать, как говорится, от нее все удовольствие, которое могу получить на данный момент. Я говорю, что мешает тебе отказаться от этой вещи, пожить скромнее, немножечко так, стаканить свой жизненный образ, образ поведения и поступить своими какими-то желаниями перетерпеть, отложить деньги и купить. И при этом никому не подарить ни одного доллара, ни одной копейки. Нет, я не могу ждать. Нет, нужно прямо сейчас. Понимаете? Я не знаю, что у людей происходит в голове, но одно понимаю точно. Мозги людям настолько сильно промыли, что люди в принципе не в состоянии адекватно мыслить. И, наверное, это все взаимосвязано. Алкоголь, Табак, я не знаю. То есть наши привычки, наши желания, наши иллюзии, наш самообман в совокупности это все и поддерживает этот рабовладельческий строй, который в последующем заставляет нас работать на хозяина. Наверное, так будет правильно сказать. Буквально на днях я узнал, что человек, который собирался брать кредит, он оказался в сложной ситуации и вот-вот может произойти ситуация, извините за кламбор, может произойти ситуация, которая лишит его работы. И он мне сказал, что все, вопрос с кредитом закрыт, я больше не буду его убрать, я больше не буду касаться этой темы. Но прошло буквально несколько дней и ситуация так немножечко устаканилась. Все вроде бы опять стало нормально, хотя ведь не факт. И он опять заговорил о кредите. Что изменилось? Вот только что ты мог обойтись без кредита, только что ты мог обойтись без этой бесполезной покупки, без этой бесполезной вещи. Ты мог совершенно по-другому выстраивать свою реальность, свой быт, свой режим, скажем так. Но нет. Как только человек почувствовал маленькую слабину, он сразу же опять поддался вот этим вот влияниям, вот этим условиям, которые создает рабская система. Суть видео. Суть видео проста. Будьте проще, живите по факту, решайте проблемы по мере их поступления. Не ведитесь на чужие желания, притворяясь, будто они ваши. Делайте выводы от своих поступков. И каждый раз задавайте себе вопрос. Тебе это нужно? Знаете, когда мне кто-то говорит, что Алкоголизм – это болезнь, я с ним категорически не согласен, потому что алкоголизм – это не болезнь, это желание так жить, это желание такой вот образ принимать и погружаться в это состояние, создавать себе иллюзию. Это жажда иллюзии, я так предполагаю. Слабость характера? Да тоже нет, на самом деле характер, мне кажется, у всех одинаков, просто мы соглашаемся с какими-то нашими привычками, с каким-то – нет. Когда мне говорят, что, типа, ну вот, он не может остановиться, алкоголь, типа, втягивает его. Ну хорошо, потом. Но человек ведь переживал подобного рода ситуации много раз. И он имеет опыт. И, извините, самое интересное и самое важное во всем этом то, что первую рюмку человек всегда поднимает трезвый. Абсолютно трезвый. То есть он первое решение, первый шаг сделать. Он знает о последствиях восхитительно знать, ему самого себя в данной ситуации не обмануть. Он может попытаться, как бы себя убедить, что ну, в этот раз все получится по-другому, в этот раз я не нажрусь, как свинья, в этот раз я не, не просрал все деньги из кьюзи и полев в конце. Вот, но он ведь знает правду и каждый раз в трезвом уме, в светлой памяти, твердой рукой он берет и поднимает первую рюмок. Совершенно четко зная, чем все в итоге закончится. Это желание обмануть себя. Это желание поддаться привычному образу существования. Это желание не принимать решения, не исправлять себя, не менять, не бороться, не становиться лучше. Вот почему очень многие люди не занимаются самообразованием. Казалось бы, да? Такие, на первый взгляд, не взаимосвязанные вещи – Однако, делайте выводы, берегите себя, подписывайтесь, пишите комментарии.